Здравствуйте, с вами Екатерина Попова. И в этом видео мы с вами узнаем, как скачать Flash Player, Adobe Flash Player. Он необходим для просмотра видео с таких сайтов, например, как YouTube и многих других. Итак, начнем. В браузере Opera у меня не установлен Flash Player. И для того, чтобы его установить, есть два варианта. Можно нажать, например, вот на «Видео». И здесь у нас пишется «Установить Adobe Flash Player». Нажимаем, ждем, снимаем галочку в «Установить Google Chrome», нажимаем «Установить сейчас», начинается инициализация. Вы выбираете папку, в которую вы хотите загрузить. У меня это будут загрузки. Сохраняем. Заходим в ту папку, в которую мы установили флешплеер. Это можно найти вот здесь в загрузках. Запускаем. Хотите разрешить следующей программе внести изменения? Да. Оставляем галочку на «Разрешить». Далее. Готово. Перезапускаем браузер. И, пожалуйста, включаем и смотрим видео. Также есть еще один вариант загрузки Adobe Flash Player. Это нам нужно зайти вот по такой ссылочке. getadobe.com.ru Flash Player. Ссылка будет в описании видео. И установить этот плеер. Итак, в этом уроке мы с вами узнали, как скачать Flash Player Adobe Flash Player. Надеюсь, вам пригодилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, задавайте вопросы. Всем отвечаю. Всего доброго. Удачи вам в ваших начинаниях.